Мероприятие знаковое и ключевое, наверное, вообще, наверное, самое важное мероприятие в году по информационной безопасности, поэтому, как бы, естественно, мы здесь принимаем участие как бы, в полной программе, причем история не только про доклады и про наше вот участие там, в виде стендов просто интересный послушать коллег, походить по секциям, пообщаться в кулуарах. А доклад мой был посвящен фреймворку, который мы разработали для себя и просто решили как-то поделиться с комьюнити. Назывался он «Модель-аэропорт», ну, такое внутреннее название мы придумали из аналогии с физической безопасностью аэропортов, то есть крупных объектов, где куча людей, много рисков, действительно катастрофичных рисков, которые могут реализоваться. При этом надо пустить туда непроверенные там миллионы человек в год, вот. И на наш взгляд, вот современная IT-инфраструктура и Б должны быть похожи на вот эту модель вот такого аэропорта, где с одной стороны миллионы людей могут туда войти, но до действительно критичных каких-то областей могут добраться только авторизованные пользователи, авторизованные сотрудники. И если злоумышленник попытается как-то перейти из зоны в зону, на каждом этой преграде его будут ловить обнаруживать, мониторить, останавливать. Вот, и... Что-то такое мы себе видим, как вот модель информационной безопасности в следующем вот десятилетии, которое сейчас началось. Это IT-инфраструктура, в которой тяжело продвигаться. То есть она вся такая, как, не знаю, противотанковый ежик, чтобы зломышленник в ней как бы запутался, и его продвижение было медленно. Мы не надеемся его остановить, мы надеемся его просто замедлить, и чтобы он как бы подергал веревочки и колокольчики зазвенели, чтобы мы успели его за это время обнаружить и вот эту атаку купировать. Наша задача э, от момента проникновения до момента реализации бизнес-риска вот удлинить вот этот и постараться пресечь его до. Если злоумышленник уже там, год сидит в сети, скорее всего, он просто добирает дополнительную какую-то информацию, которую он ворует, там, готовит почву для какой-то уже массированной атаки в конце. Вот. Но все-таки мы надеемся остановить его чуть раньше, чем уже когда э -э, ситуация приобретет такой характер. Где-то в районе периметра, на каких-то там пользовательских сегментах, достаточно долго злоумышленник может там обретаться незамеченным, но вот когда он будет подбираться уже к действительно к критичным вещам, вот здесь мы должны его обнаружить. Мы как бы, в этой концепции предлагаем вообще очень четко разделить вот эти вот традиционные риски то есть там вирусные заражения, какие-то там отдельные уничтоженные станции, там остановленные не, бизнес там на, на короткое время И действительно катастрофы. Потому что если распыляться на все, то все будет как бы, сделано на троечку. Вот. И, соответственно, э -э хочется сделать акцент именно вот на таком катастрофичном сценарии, чтобы он не наступил. То есть, а катастрофа это то, что. Как бы, пресекает жизнь компании, да, то есть это вот действительно какие-то огромные потери денежные, там, в миллиарды рублей, это катастрофы с гибелью людей, вот, и, соответственно, мы предлагаем вот совершенно по-разному глядеть вот на эти истории, то есть, да, здесь какое-то классическое управление рисками, там, лучшие практики, вот, про традиционные риски, а катастрофы – это то, что надо сделать вероятность этого, стремящихся к нулю. И строить безопасность, исходя из этого Сейчас мы видим просто примеры, да, когда происходят действительно такие существенные взломы С огромными потерями денег, с выводом компании из строя и вот Поэтому к этому надо как-то серьезнее относиться И заранее подумать, как не допустить эти сценарии Тем более их не так много Это какие-то единицы, и их надо прямо точно обработать и сделать невозможным. Первый практически вывод, что надо пойти к своим самым топам И их прямо спросить, что может убить нашу компанию Я уверен, что и IT, и EB будет очень удивлена Потому что зачастую топы понимают что это такое, а дальше это как-то искажается, эта информация. Второй момент, это, наверное, связанный именно с тем, что надеяться на невзламываемость сейчас просто наивно. То есть мы должны исходить, что все взломают. Вот, то есть это взлом, это точно произойдет. И с учетом там zero-day, и ошибок в инфраструктуре, сложности этой инфраструктуры. Ну и третий блок, наверное, самый, если выделять вот три, это важность мониторинга, то есть все эта концепция работает, только если мы делаем не просто мониторинг каких-то событий, это просто всеобъемлющий должен быть мониторинг. И не только у нас в инфраструктуре, но и вокруг, что происходит. То есть анализ TI, ASINT и, и так далее. Впечатление самое положительное. Вообще я очень люблю PCD. С 2012 года не пропускаю ни одного. Конечно, хочется вернуться в вот совсем такие доковидные времена, чтобы вернуть тот масштаб, чтобы действительно были тысячи людей, была гигантская площадка. Вот там еще больше секций, еще больше докладов. Но, понятно, сейчас есть определенные ограничения. вот Соответственно, удовольствие все этим. С точки зрения стендофа от нашей команды мы с 2017 года участвуем в стендофе. Отзыв такой, что это лучший стендоф, который был за все время. То есть самый, по крайней мере, для защитников, он самый интересный. Вот. И это круто, это здорово.